Ребята, доброе утро. Сейчас светает, я выехал на рыбалку. Посмотрим, что получится. О, окунь на кукурузу ребята, ну как всегда камеру только выключил и вот вам, пожалуйста. Ух, хорош. Смотри. Смотри, какой красавец. Ха -ха. А? Красавец. Вообще. О, какая красота красотка Хо -хо. вот это да так только она какая-то у нас пятнистая о вся в точках черных ужас я пожалуй такую не буду брать но хорошая приятная Давай, и гуляй. Так, надо, пожалуй, кофе сделать, пока у нас тут дождь не влил. Кружечка. О, кофейничек мой. В общем, пока я поймал одного карпа, несколько Ну Таких. Иногда попадаются с черными точками. Я их особо не беру. Вот. И один окунь на кукурузу. Чем? Зачем он взял? Вообще непонятно. Да. И когда поклевка обычная была, поплавок. плавочку, поплавочку. Поплавок ушел вниз под воду. Я дерг удочку. А короче там, видимо, карп клювнул. Он как рванул от меня. И все. И не останавливаясь, прям поводок порвал и ушел дальше. -мо! Кто там? Ладно, давай посмотрим. А, я тут опаршу поставил. Му кокунь какой-нибудь клюнуть. Посмотрим сейчас. Непонятно. Нет, наверное, ничего. Посмотрим. Душу да ж такое-то. Обалдеть. Короче, опять поводка нету. Зашибись. Что там за крокодилы? О, все, просто поводок порвался. Да. Так. Давай сюда еще опарик поставим, пучочек. И дело мне понравилось. Посмотрим, кто же там был такой страшный. Погнали. Кофе бросил. Все рассыпал. Сейчас пошел уже все так сейчас мы немножко перекусим все по плану если не хотел шашлычок еще сделать на обед не знаю О! да голубь. Сделаем шашлычок? Ты со мной согласен? Из птицы. Ну, если дождь не будет. Ладно, погнали кофе-ку пока. чудо Ваше здоровье О, три дня я собирался на рыбалку ехать смотрю прогноз на следующий день а там передают ливни ливни грозы там подобное думаю ну нафиг не поеду утром встаю день гуляем Занимаемся своими делами. Солнышко светит, так пару раз брызнет чуть-чуть, и все. Жарко, хорошо. Я, Ладно, смотрю на следующий день. То же самое. Ливни, дро... грозы, МЧС предупреждает. Думаю, ну, раз МЧС предупреждает, не не поеду, точно будет какая-нибудь беда. Ничего подобного. На следующий день все отлично. Солнышко пару раз брызнуло. Шикарная погода смотрю на третий день МЧС предупреждает э, вообще с 9 до 9 с 9 утра до 9 вечера полностью какие-то там штормы и так далее ливни, грозы, потопления там смерчи, ураганы и все остальное тву, на вас, говорю поеду я на рыбалку вот приехал, ну то же самое не, солнышка нет, единственное а так тоже пару раз брызнуло так, чтобы затяжных ливней Ничего такого нет. Хотя сегодня передают так стабильно ливни. Ну и хорошо. Хорошо, что гидромицентр ошибается у нас. Вот он, ребята. Вот он, красавец. На, на поплавочку вообще не ожидал. Давай, иди сюда. Иди сюда, хороший. Давай, сильный, а крючок слабый, как обычно, не знаю, ах ты, эти, на червя, вон оно что, ох, ты не хочет, иди сюда, родной, иди, давай, я тебя помучаю чуть-чуть, тонкая, тонкая, тонкая. давай иди сюда. ах ты, о боец, давай. не хочет. его забагрил что ли еще, наверное, или что? О, давай. Нет, не забагрил, клюнул. Давай иди сюда. Блин, подсак взял не тот, короткий. Есть контакт. Фух. Ручочек маленький, его поймал. <связывая> угу. а -а. Чу -чу. Да ладно, вот такой, ох хороший, ох какой, ой ты мой хороший, киловочка может. Кажется, <связывая> червичка тоже уважает. <связывая> где на мели где-то здесь ребята еще один еще один а, на ну поплавочку еще один ух красоты красота Слышно? Нет, зацеп нет. мелочь, что или вообще никого -мо такое ощущение, как будто мышь. Да я ж думал мышь, блин, коряшка какая-то. Финиш. вот это вот чудовище идет на нас ⁇ Ё-моё, ребята я отсюда не выберусь точно не непогода, крутит, крутит, сейчас туча там дальше еще идет, я боюсь, я вообще отсюда не выйду. Сейчас покажу свой улов, картошечки покушали, ну, все скомкано получилось, не знаю, что получится. Сейчас покажу, что я поймал. вот это вот мелюзга. пироги с котятами, я бы сказал. Ну все, друзья, выехал я из этой каши, наконец-то. Закончил я, отлично порыбачил сегодня, три карпика поймал. Мелочь я в итоге все отпустил. Ну, думаю, зачем она мне нужна. Вот, а три карпика взял. Очень было классно их тащить Очень приятно Я уж не знаю, что там заснялось, что не заснялось Надеюсь, что-нибудь получится Вот, друзья Как всегда, всем Отличных рыбалок Клевых Куда я поехал? И всем пока-пока сбросила меня здесь вот, как ехать-то, И... сейчас я клююсь, а точно, блин.